Теперь давайте поговорим о том, что такое заявка и из чего она состоит для участия в торгах на аукционах по банкротству. Первое, из чего она состоит. Смотрите, важно сказать, что есть заявка на аукцион, где цена повышается, есть заявка на публичные торги. Это заявки разные немножко, но у них есть общие данные, которые одинаковые для всех. Что нам нужно в заявке указать? Первое, заполнить шапку, то есть это информация по сути как бы о вас. Дальше, указать город и дату. Ну, здесь все понятно. Следующее, ввести данные участника. Вы участник, да, в данном случае, фамилия, имя, отчество и так далее. После этого указать данные торгов. То есть, здесь информация именно о торгах, не о лоте. Следующее, внести информацию по лоту. То есть, именно уже описание объекта. То есть, там, квартира, машина, ну и так далее. И здесь нужно точно скопировать информацию, как это написано на площадке. Далее, указать сведения о заинтересованности. Смотрите, здесь нужно, если просто сказать, указать, что вы не заинтересованы. То есть, другими словами, вы говорите, что я не должник, который выкупает свое имущество. Далее, ознакомиться с обязанностью участника. То есть, э, принять регламент данных торгов. После, внести реквизит участника. То есть, вы вносите свои банковские реквизиты. Бывает, что если вы торги не выиграли, задаток вам возвращается в полном объеме. То есть вот на эти реквизиты он вам и возвращается. Ну и дальше отметить все документы, которые вы приложили. Вот из этих пунктов и состоит заявка на участие в торгах. Прослушайте видео еще раз, пройдите по всем пунктам и переходите к следующему видео, друзья. Теперь вы знаете, что должно быть в заявке на участие в торгах на аукционах по банкротству. А также подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на это видео, ставьте лайки. И до встречи в следующем уроке.